Всем привет! Вы на канале Мистера Текро, и это обзор на аниме под названием «Сказ о парии». А перед началом просмотра подпишись на канал, поставь лайк и не забудь оставить комментарий. Аниме новое. Начало выходить в 2023 году. Жанрами аниме являются фэнтези-исторический и сены. Рейтинг у аниме небольшой, что на мой взгляд странно, так как само аниме довольно неплохое. Поговорим о сюжете. Внимание, спойлеры. Крутится вся история в основном будет вокруг девочки-сиротки по имени Вистерия. Она жила в приюте, в котором с детьми обращались не лучшим образом вскоре она повстречала одного из архидемонов марбаса которого кроме нее никто не видит демону приглянулась эта девочка и он в ночное время стал приходить к ней и рассказывает разные истории пусть марбас и силен физически но его дух ослаб он также одинок как и вистерия эти два одиноких сердца решают объединиться в поисках лучшей жизни уголка где они наконец обретут свое счастье но все не бывает так просто и что с ними произойдет ты узнаешь посмотрев данное аниме мое мнение по этому аниме изначально было не особо хорошее но это потому что прочитав описание я не оценил его в полной мере. Но вот, посмотрев несколько серий, меня было уже не остановить. И я посмотрел все серии, которые вышли за один присест. На мой взгляд, это хорошее аниме, с интересными персонажами, интересным развитием событий. Есть моменты, где пробивают на эмоции. Я не скажу, что это идеальное или супер аниме. Нет, это аниме просто хорошее. И смотреть его интересно. Ну а посмотрев пару серий, ты сразу поймешь, стоит смотреть его дальше или нет. Ну вот и все. Если ты уже начал смотреть аниме, то хотелось бы узнать твое мнение о нем. А с вами был мистер Текра. Смотрите хорошее аниме. До скорого.